Это удобный сервис онлайн бронирования отелей. В каталоге сайта представлено более 250 тысяч отелей по всему миру. Забронировать отель очень просто. Введите город или просто название нужного отеля. Укажите даты заезда и отъезда из отеля, количество номеров и количество взрослых и детей, которые будут в них проживать. Жмите «Найти отель». Удобная и понятная панель фильтров, расположенная над списком найденных отелей, поможет вам сделать оптимальный выбор. Расположение всех отелей можно посмотреть на карте. Выбрав отель, кликните на его название, ознакомьтесь с описанием отеля, фотографиями номеров, услугами и условиями проживания. Выбрав номер, кликните на его название, чтобы получить подробную информацию. Большинство отелей на нашем сайте предлагают гостям оплатить номер уже по прибытии. Часть же отелей работает по предоплате. Поэтому внимательно читайте условия бронирования и отмены на странице выбранного отеля. Условия вас устраивают? Нажмите «Бронировать». На странице бронирования введите личные данные, чтобы из отеля вам прислали подтверждение. Если вы собираетесь жить с ребенком, выберите вариант его размещения. Нажмите «Отправить». Подтверждение придет на ваш электронный почтовый ящик мгновенно. А через 5 минут – ваучер с контактами отеля. Теперь можете спокойно собираться на отдых. С размещением проблем не будет. Оплачивать проживание вы будете уже в отеле.